Lesson number 83 и его тема Глагол to wash, что значит меть во всех временах группы present Но не только в активе, но и в пассиве Я думаю, мы с вами разберемся с этим понятием Что такое актив и что такое пассив Хочу также вкратце еще на напомнить, что есть предложения вопросительные, вопрос, вопрос, вопрос, утвердительные вопрос. и отрицательные. Как? Вопросительные, как? утвердительные петь, и... и отрицательные как? предложения. Кроме того, каждое из этих предложений могут быть в настоящем времени, вернее в будущем времени, в настоящем времени и в прошедшем времени. В прошедшем времени. Следует также вам сказать и напомнить, что актив, если кто не знает, это когда я кого-то или я что-то. Я люблю, я читаю, я пою, я несу, я даю, я не даю, я не люблю, я не читаю. Это все актив. А когда меня любят, я посевею. Когда мне несут, я посевею. Когда мне дают, я в пассиве. Когда мне не дают, все равно я в пассиве. Когда мне не читают, я в пассиве. Вот. Когда меня моют, броют, одевают, я в пассиве. Когда меня везут, я тоже в пассиве. Когда меня несут, я тоже в пассиве. Все, что я или вы кого-то, или что-то делаете, то мы в активе. Если нам это делают, то мы в пассиве. Вот и вся разница, если так по-крестьянски, между активом и пассивом. А так, учить правила, что такое актив, пассив, это буквально забудете. Помните одно. Если я кого-то, я в активе. Если меня кто-то, я в пассиве. Я брою кого-то, или постригаю я в активе. Меня брою, я в пассиве. Почему актив и пассив всегда в англичан? Ну, потому что никакое предложение с меня не начинается. Меня, мне, мною. Меня там не было, мною не прочитана ни одна книга. Такие предложения не начинаются в английском языке. Они начинаются с I. Я читаю, I read. А мне читают, уже нельзя сказать мне. Читает. Английское предложение так и начинается. С местоимения. Но сказать, что предсказать, э, что я читаю, это же актив? А как же скажешь в пассиве, если начинать надо с местоимения я? Получится в пассиве, что не мне читает, а я читаю. Пассив это когда мне читает. И с, э, предложение в английском со слова мне не начинается. Значит, если я буду начинать с местомения I, получится, что я в активе, я читаю. Поэтому и есть вот так называемый пассив. А мы сейчас разберемся, как этот пассив работает. Там ничего сложного нет. Дорогие друзья, здесь в этом формате мы с вами поработаем с глаголом to wash". Он переводится как мыть. Мыть посуду мыть вещи, какие-то детали или обувь и так далее to wash означает мыть глагол правильный в прошедшее время от этого глагола wash добавляем просто иди в конце, wash вот оно например, вот здесь wash то есть глагол правильный надо об этом помнить есть четыре типа действий в настоящем времени. Вот все они перечислены. Это когда простое предложение в настоящем времени. Это когда длительное предложение или процесс действие, процесса я еще его называют. Это когда есть результат. Это третий тип действия. И четвертый это смешанный результат. Второй и третий. То есть процесс вот этот плюс результат это вот четвертый тип действия. Он используется очень часто. И этот процесс плюс результат, вот последний тип действия, он очень хорошо говорит о том, что человек грамотный и продвинутый в области английского языка. Итак, как же нам э, сказать? А, это первый тип предложения, первый тип действия. Мы все говорим только сейчас о настоящем времени чтобы вы ориентировались в настоящем времени. Следующее занятие будет. Пассив и актив в прошедшем времени, потом в будущем. Итак, допустим, он моет посуду. Мы говорим, he washes. He washes. Она моет, she washes. Я мою, i wash. Ты моешь, you wash. Мы моем, we wash. Он, она, оно, если моет, добавляется окончание -s. He washes. Вот и все. Это в настоящее время предложение простое. Я мою посуду каждый день. Я мою посуду через день. Он моет посуду каждый день со своими э, членами семьи. Это простое предложение. He washes или she washes. Она моет. Это актив. Я мою, он моет, она моет каждый день. Мы моем. Это простое предложение. Если надо в пассиве, значит, не я мою посуду, а мне моют посуду. Или не я мою кого-то, а меня моют. Но с меня, я уже сказал, мною или тебя, тобою в английском языке предложение не начинается. Значит, надо начинать с хи. Но если мы начнем с хи и скажем то получается, что он моет. Но здесь пассив мне моют. Здесь he washes он моет. А здесь мы должны сказать пассиве. Его моют Но с его не начинается. Начинается из he. Но если в настоящее время, его моют, надо сказать. He is». из Is глагол быть означает настоящее время. То есть, если вы хотите сказать, что мальчика моют или его моют, вы должны сказать he is washed, washed это прошедшая форма это может быть что? помыт, мальчик помыт boy washed. washed помыт или девочка помыта girl washed или одежда помыта или обу помыта washed. вот и буквально означает he is washed он есть помыт. То есть, его помыли. Это все в настоящем времени. И это, это как бы в настоящем времени э, говорит о том, я уже говорил, глагол быть. Он есть помыт. Это в настоящее время. А если и стоит, вы должны смело говорить. Его моют. Его моют. Это простое предложение. Вот чем отличается пассив от актива. He washes, он моет. Или я мою, I wash. А если меня моет, I будет am wash. Глагол быть am и wash it. Все. То есть пассив от актива отличается тем, что есть в пассиве глагол быть. Это is может быть, может быть am. Вот. He is, she is, it is, you are, they are, we are. И или I am. И глагол основной, вошь, всегда будет э, в прошедшей форме. Все. Вот отличие пассива от актива. Его моют сейчас. Это глагол из говорит об этом. А вошьет. Это буквально приводится как «помыт». То есть это уже как бы э, прошедшее время говорит, что это все сделано. Вот основное отличие. окончание «иди» должно быть в глагола, и глагол «быть» должен быть. Значит, «он моет» в активе «he washes» – «его моет». «He is washed» – отличие, что «его моет» – это глагол «быть» есть в настоящем времени. И основной глагол э, окончает, э, прибавляет окончание «иди». Вот оно. вот это отличие пассива от актива. Теперь длительное время. He is washing. Что такое длительное время? Это означает, что он есть моющийся. He is washing. Он в активе. Он есть моющийся. Он моющийся посуду, допустим, в настоящее время, вот именно сейчас, в настоящее время, он моет посуду. He is washing, тарелки моет, plate. Понимаете? То есть, в настоящее время это говорит о том, мы говорим сейчас о настоящем времени, он есть моющий сейчас посуду на кухне. He is washing. Он находится в процессе. Этот процесс длительный, этот процесс непрерывный. Он растянут. He is washing. Вы смотрите на него, и вы видите, что он моет. Или говорите, он на кухне за перегородкой там на He is washing. Он есть моющийся. Вилки, ложки. Значит, spoon and fog. And fog. Вилки и, и значит, ложки моет. Он находится в процессе. He is washing. А, и он в активе. Он моет. То, что он есть моющий, говорит о том, что это вошин. Вошин, окончание ink, это актив в длительном настоящем времени. Он есть моющий, вошин в настоящее время, из в настоящее время. То есть в активе в настоящем времени должен быть глагол быть, это из, и основной глагол окончания ink. Он есть моющий сейчас, в данную минуту. А как сказать, что его моют в настоящий момент? Здесь обычное предложение. Вот здесь мы говорили. «He washes». Он моет посуду ежедневно. Он моет посуду через день. Он моет посуду 25 раз в день. А здесь «He is washed». Его моют каждый день. Его моют через день. Его моют один раз в год. Его не моют один раз в год. Это все пассив. Это обычное предложение. А здесь, в этом предложении, в этом типе действий, здесь говорится о том, что в настоящую минуту, в настоящий момент. He is washing. Вот он стоит, видите? Там вода брыжет, и он моющий посуду есть. He is washing. А здесь He is being washed. He is being washed. Буквально его моют. Это пассив. Или ему посуду эту моют. Но он в пассиве. Он в пассиве. Это все в настоящем времени. Потому что глагол ⁇ из ⁇ есть. Из ⁇ вот он. Это глагол ⁇ быть в настоящем времени ⁇ А ⁇ вошед ⁇ идет в прошедшей форме. Но чтобы этот пассив сделать активным, видите, это же пассив. Вот пассив ⁇ вошед ⁇ Глагол основной. Вот пассив ⁇ вошед ⁇ А как его сделать активный? Да в сути словечку вот словечку просто. БИНГ. И появится вот это инг, который пассив, вот этот, вошит. Сделайте активным. Пассив будет активным. То есть его в данную минуту моют. Его моют. Это процесс длительный. Это процесс непрерывный. Вот. Как в активе, «He из washing», «Он есть моющий сейчас» свою голову или свои руки he is his hand and, или, или там ноги, legs или ему моют ноги или руки he is being washed his hand ему моют его руки в настоящее время если вы так хотите сказать что в настоящее время его моют в настоящее время, и ну, в данный момент. Вы используете вот эту, А здесь, говорится, he is worship. Его моют тоже, тоже пассив, но через день. Его моют каждый день. Вы просто констатируете факт. Здесь же этот типе действий пассиве. Вы говорите, что его в данный момент, в данную секунду, надо сказать, что моют, Поняли? Значит, тут чтобы этот пассив вошит сделать активом, всовывает одну словечко. БИНГ! Все, вы сделали этот пассив активным. И это говорит о том, что не, не ты есть моющийся в данную минуту, а тебя мою. Потому что пассив стал активным. За счет этого одного словочка. Бинг! Вот и все. Это все делается в continuous, то есть в настоящем длительном времени. Вот это. настоящее длительное время. Это второй тип действия, вот он. Present continuous. Present continuous. Второй тип действия. Это первый present symbol. Это простое. В активе «я мою» или «он моет», а «he is washed» – это «его моют». А здесь вы делаете в активе и пассиве, значит, там инговое окончание есть обязательно. И глагол «is» – «быть в настоящем времени». То есть, вы моете «he is washed», вас моет «he is being washed». Вот и все. Теперь перейдем к третьему типу действия это настоящие завершенные действия здесь мы говорили о процессе что он есть моющий сейчас свою голову в активе, а здесь допустим, что у меня помыто I have washed I have washed. у меня что-то сделано к этому моменту в настоящем времени вы хотите выразить, что в этот момент у вас что-то сделано I have washed, у меня помето. I have bought, у меня куплено. I have read, у меня прочитано. I have uh, uh, written, у меня написано. I have listened, у меня uh, прослушано. У меня взято, I have taken. Uh, поняли? Или uh, uh, у меня дано, I have given у меня дано give, gave, given вот э, это вот в активе я значит э, э, I have, допустим, помыть я помыть там к этому моменту вы, вот вы вышли с ванны, вас вода капает вы говорите I have washed у меня помыто это к настоящему времени вышли с магазина и что-то купили в настоящее время, вот прямо сейчас вы представьте такую картину не то, что два дня купили вот. это было бы обычное предложение а вы сейчас купили значит I have bought I have bought я сейчас купил и вы в активе I have washed вы тоже сейчас в активе у вас куплено буквально переводится а у пассиве ничего сложного нет не, не, не не вы помыты, вышли с вами, а вас помыли. Что нужно для этого? Ничего сложного. Вставить только BIN. BIN вставьте. Здесь вы пассив сделали активным за счет BING. А здесь пассив делаете, вошед, помыть за счет BIN. Это в перфекте. Когда хотите сказать в результате. Я помыт. Вот здесь я помыт, вышли с ванной. «У меня помыто», «я помыт, «I have watched. А здесь за счет «бина» вот этого. Вы говорите «У меня помыто», если вы вышли с ванны. Все, вы помылись. «I have been washed», «меня помыли». Это пассив. За счет «бина». Вот и все, ничего сложного нет. В предложениях процесса длительности вы всовываете «бинг», и этот пассив «washed» делается активным. А здесь, в перфекте, вышли с ванны, значит вы не говорите, I wash it, я помылся. не, это прошедшее. Это может быть год назад, помылись. Но когда вы вышли с ванны, все, это настоящее время, должен быть глагол have. У вас результат, I have, у меня. Все. Been washed, у меня помыто. И вытираете спокойно голову и свое тело когда вы вышли из э, ванной комнаты. Это результат, это в настоящее время вас помыли, если вы скажете «I have been washed». А если вы скажете «I have washed», я помыт. Но это все в настоящем времени. Я купил «I have bought». Все. Понятно? Я прочитал «I have read». Вы в активе. А когда скажете «I have been read», это мне прочитали. Вот и вся разница. Понятно? Здесь будет как? He is, допустим, reading. Я есть читающий в данный момент времени. Вот вы зашли к своему другу, и он говорит, значит, или вы видите, he is reading, он читающий, он в активе. А здесь вы зашли, видите, что бабушка читает там, значит, книгу или сказки внуку. Уже внучок в пассиве. И вы скажете, he is being reading. He is being reading. Ему читает. Вот и все. Это все. Пассив. И смотрите как. В длительных процессе предложения там одно построение. Is being. А здесь значит, когда у вас результат, когда у вас результат, и все к настоящему времени привязано. Значит, have been. Have been washing. Вас помыли. Все, вас помыли. Это все в настоящем времени. О том, что в настоящее времени, говорит глагол have. Будет head стоять, это будет все в прошедшем времени. Вы помыты к какому-то моменту. В пяти часам, или к обеду, или к утру, или к вашему приходу, там будет head. В прошедшем времени. Ничего там сложного нету. Надо просто поработать, позаниматься. И вот последний тип действия. Это действие процесса и плюс результатов вместе. Вместе. Вот это актив. Первое предложение. Это пассив. Ну, что такое актив? Вот это первое предложение. I have been watching for two hours. Как переводится? I have been. У меня айхевбин, или я есть моющийся, воршин моющийся, видите, это процесс воршин моющийся фо ту hours в течение двух часов фо ту два hours в течение двух часов, то есть воршин говорит о том, что это процесс, что я есть моющийся, но сказано, что два часа раз два часа, то это уже говорит о результате, сочетается и два часа и что я моющийся уже этих два часа, значит два типа действия второго третьего вместе и надо просто помнить, что как формируется это предложение. I have been washing for two hours. Я уже моюсь два часа, вот и все. А как сказать в пассиве, что меня моет уже два часа? Да ничего сложного нету, надо в таком сложном предложении всунуть вот это, бинг и вот этот бинг вместе вот и все, вот они бинг и бинг и будет пассив, ничего сложного нет объединили настоящее и завершенное вот эти два слова взяли, эту и эту и будет пассив, меня моют уже два часа, это в настоящем времени вот. потому что будет такое же выражение и в будущем времени, и в прошедшем времени. В прошедшем будет глагол head стоять, а в будущем будет стоять will. И ничего сложного нет. Будет I will have been being washed for two hours. Вот и все. Что меня будут мыть завтра там два часа. Вот это вот такой такое простое предложение, ничего страшного нет дорогие друзья Итак, запомните, что в каждом времени настоящем и прошедшем и будущем есть 4 типа действия вот они Present Simple, сразу повторяем Present Continuous, Present Perfect и Present Perfect Continuous вот они Present Simple Present Continuous длительные или процесса потом Present Perfect завершенное когда результат, когда я помыт, вышел с ванны, когда я купил I have bought книгу вышел с магазина, это все в настоящее время никаких я купил как обычно, I bought. я купил, нет, вам никто не поверит как то вышли с магазина и говорите I bought, ты что, месяц назад купил эту книгу, что ж ты скрывал мне надо сказать, have, I have bought эту книгу this book. и показываете ее Вышли с маны с вас капать, что я помыл. Видите, я помыл. I have washed. Я помыт. У меня помыто. Они ай washed. Кто же вам поверит, если вы скажете, вышли с маны ай washed. Никакой англичанин не поверит. Ты что, год назад мылся, что ли, I washed? Это простое предложение, I wasn't. И оно ничего не говорит, говорит, что прошедшее время. Вот и все, ничего. I washed. Я мылся, помыл. Когда ты мылся, дорогой ты мился? Ты сейчас помылся. Скажи I have washing. I have значит у меня или you have у тебя помыту. Вот и все. Вот так у Англичан. И никак по-другому. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. Хочу вкратце напомнить, что есть четыре типа действия. Это простое действие или простое предложение. Я читаю, я пою. Есть второй тип действия. Это, значит, continuous, или проц, действие процесса. I am reading. Я есть читающий, там, или я есть пишущий, или дающий. Вот. Именно в эту, эту минуту. Есть тип действия, когда надо сказать о результате. У меня помыто, у меня побрито, у меня куплено. Значит, надо использовать I have это все в настоящем времени я купил вышел с магазина с авторучкой и говоришь I have bought I have bought a pen. я купил ручку вот и все не я купил, I bought. непонятно, это прошедшее I have bought и последний тип действия это perfect и когда continuous вместе взяты. кроме того, есть актив, актив и пассив что такое актив? актив это я что-то или кого-то, я покупаю, я продаю, я обнимаю, я люблю, я не люблю, это все актив. если меня любят, меня не любят, меня обнимают, меня понимают, меня целуют, меня гладят, я в пассиве. вот и вся разница, на этом, дорогие друзья, я наш урок заканчиваю, я желаю всем вам успеха, я желаю вам удачи, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, делайте комментарии. Делайте клики. Всего вам доброго. So long. Пока.